А всем здорова, с вами Костас и в этом видео я бы хотел сделать маленький обзор и рассказать вам о такой игре как Among Us, игра у нас вышла на мобильных девайсах и имеет жанр ролевой игры. Также спешу отметить, то, что эта игра очень похожа на игру Deesit на ПК, опять же стрим по этой игре у меня есть на канале, появится в подсказках, но давайте ж продолжим. В этой игре вам предстоит поиграть за одного из членов экипажа корабля, который по всей видимости сломался. Всем членам экипажа надо починить его, у каждого есть свои задания и он должен их выполнять, кто-то чинит проводку, а кто-то чистит. Это вентиляция. В принципе ничего сложного вы думаете, но проблема лишь заключается в том, то, что на корабле есть маньяк и он всех может убить. Выжившим надо либо починить корабль и улететь куда-либо я не знаю, либо же просто вычислить маньяка и выбросить его в открытый космос, тем самым заработав себе победу. Целью маньяка является убийство всех выживших на корабле, только тогда маньяк одерживает победу. В принципе логично хочу сказать то что в этой игре все решается системой собраний собрание можно активировать двумя способами либо кнопкой на центре которая активирует собрание либо вы можете просто оповестить всем то что вы нашли труп и тогда собрание начнется автоматически во время собрания люди должны переписываться и решать, кто же маньяк. Опять же, если кто-то видел маньяка, он говорит об этом, и все могут проголосовать за, допустим, зеленого. Если он будет маньяком, то команда выживших одерживает победу. Если же нет, то игра продолжается, маньяк остается на корабле. Я думаю смысл игры понятен и давайте уже перейдем к способностям каждой роли. У каждой из ролей есть свои способности. У маника их 4 и 1 пассивка, у выживших их 2 и одна пассивка. Пассивка у обеих ролей это карта, которая показывает места поломки, выжившим это сойдет за вспомогательное средство и манику это тоже сойдет за вспомогательное средство. Он будет знать где будут Выжившие что им надо починить У маньяка же 4 Способности. Первая способность Это конечно же убийство Которое позволяет убивать Игроков. Вторая способность Она тоже общая Как и у маньяка так и у выживших Это репорт или же Просто говоря доклад И следующая способность это у нас Саботаж. Способность позволяет Взаимодействовать с кораблем А именно ломать его закрывать двери, ломать в смысле отключать свет или перекрывать поступление кислорода, что создает проблему для выживших. Без света они будут плохо видеть, а без кислорода, если они его не починят, они попросту помрут. И последняя способность у маньяка это взаимодействие с вентиляционной системой, по которой передвигаться может только он, поскольку на карте разбросаны люки, через которые маньяк может передвигаться из одной комнаты в другую и так далее. Ну и давайте уж перейдем к способностям выживших. У них есть только две способности. Первая способность это способность доклада или же репорт и вторая способность это способность чинить или же просто говоря юзать предметы то есть чинить что-то поскольку у маньяка нет такой способности он видит отметки на карте которые вынуждены починить выжившие но не может делать этого сам опять же это можно инсценировать чтобы вы оставались незаметным и не привлекая к себе много внимания но ну, я бы еще хотел добавить два слова по поводу локации или же проще говоря нашего корабля на нем расположены очень интересные комнаты и две из них будут для нас очень полезными первая полезная комната это комната админ или же администрация здесь находится терминал с помощью которого мы можем просканировать весь корабль и видеть кто в какой комнате и сколько человек в этой комнате находится по всему кораблю и вторая комната это комната security это комната защиты и в ней стоит от мониторы от видеокамер по кораблю, их всего 4 и можно иногда на этих камерах заметить убийство, если маньяк очень неаккуратен и попался на такое место где стоит камера и если мы все увидели мы можем сделать точный вывод кто маньяк, ну а я не вижу смысла долго вас задерживать, все это время у микрофона был Костос. играете только в хорошие игры. И увидимся в новых видео. Всем удачи, всем пока.